Начнем мы, конечно же, с вами от простого. Первое пространство, в которое мы погрузимся, это будет пространство Земли. На первом дне базового курса мы с вами упомянули о том, что в основном пространства, в, в которых мы пребываем, стихийные пространства, делаются не столько стихиями, сколько их носителями, то есть людьми. Соответственно, стихия и стихийное пространство, о которых мы сейчас с вами говорим, это пространство специфической группы людей, очень специфической группы, в которой доминантной является какая-то определенная стихия, в данном случае стихия Земля. Соответственно, тот, кто выявил стихию Земля у себя лично как доминантный, почувствует, что он попал в свое пространство, а для тех, у кого стихия Земля не является доминантной, а наоборот удаленной, будет очень остро чувствовать, что он попал в другое пространство, в чужое пространство. Но несмотря на это вам этот период надо пережить, вытерпеть, научиться под него подстраиваться, а в этом вам помогут ваши стихийные амулеты, выглядеть для окружающих своими. Они для вас не будут своими, а вы для них будете. И, соответственно, это пространство перед вами через стихийную, стихийные амулеты, через такую обманку для окружающих, раскроется перед вами в более широком масштабе, в том масштабе, в котором оно раньше, возможно, никогда не раскрывалось. По причине того, что вы демонстрировали свою инактость. А никакое пространство не раскрывается перед иным, только перед своим, как в дом попал. Да? К себе домой. Знаешь, где что лежит? в Чужой дом. Не знаю, где что лежит. Посмотреть не дадут. Как бы не хотелось. Прежде чем мы с вами погрузимся в эти пространства и научимся в них удерживаться и пребывать, мы должны, как обычно, эмпирическим путем вычислить. Вычислить, а что же это за пространства такие? Что за люди его создают? их стихийные предпочтения, их стихийные доминанты накладывают на их психику определенный, определенный отпечаток. А поскольку стихии это самые сильные силы, они способны этот отпечаток удерживать в сознании человека достаточно долго, таким образом, что сознание мутирует под этот отпечаток, мутирует под эти стихии. Если мы какое-либо какое-либо явление этого мира погрузив в среду, несвойственную ему, через некоторое время начинается плановая мутация. Чтобы выжить, объект должен мутировать под питательную среду. Соответственно, и сознание людей, погруженных долгое время в определенное пространство, в частности с доминантной стихией Земля, неизбежно получает отпечаток Земли как доминантной стихии. Но мы с вами уже выяснили, что Земля является не единственным, а что есть еще и сопутствующие стихийные силы. И каждая сопутствующая стихийная сила видоизменяет сознание в каком-то определенном ключе. Первым мы с вами должны будем выяснить специфические особенности, психические характеристики людей, которые населяют физическое пространство, пространство Земли и являются его почтенными, честными жителями, не какими-либо другими. Честно, мы с вами коснулись этого это уже в таблице номер два, которую делали относительно Земли. Но измеряли мы эту таблицу, исследовали ее исходя из своего собственного мерила, чтобы понимать, что происходит с вашим сознанием в тот момент, когда вы погружаетесь в Землю, с стихийным сочетанием огонь, с стихийным сочетанием вода и стихийным сочетанием воздуха. Что-то с вами происходит, да? как-то вот эта вот шкала, она чуть-чуть меняет состояние всякий раз, но одно остается неизменным, то качество, которое вызывает стихия Земля. Если у вас эти конспекты перед глазами, посмотрите на них, посмотрите на эту таблицу, связанную с Землей. Попытайтесь увидеть, что неизменного, какую константу предполагает стихия Земли в вашем сознании в данном случае. То есть собственных действий нет. То есть, причем в отличие от воды, вода она как бы позволяет просто плыть по течению, а здесь ты стоишь и ждешь, когда труп врага проплывет сам. Он либо проплывет, либо не проплывет. Но скорее всего проплывет, если будешь долго ждать. То есть, определенная статика, это даже не инерция, это просто статика. И в основном она будет у всех вот таким вот образом правильно в той или иной форме. Мы можем предположить, что люди, которые живут в этом пространстве долго, в пространстве Земли, долго также обретают качество статичности. Правда? И позволить им совершить какие-то изменения, это надо что-то из ряда вон выходящее. Действительно, такой катаклизм, который меняет сам принцип статики. Мы говорили с вами, что Земля это статичное образование, там происходит фиксация, замораживание, стабилизация всех процессов. Но в зависимости от того, какая вторая стихия сопутствующая, мы будем с вами видеть, что эта стабилизация она идет различными способами. И зависит, конечно же, от личных способов. Когда ничего не происходит, говорит это пространство, то и делать ничего не надо. Делать что-то надо, когда чего-то происходит, скорее всего. Понятно, что в таком состоянии жить, это надо иметь совершеннейшую специфику сознания. И лучше, конечно, если эта специфика сознания вырабатывается с детства, то есть с момента владения, Потому что позднее, конечно, в такое состояние жить не к чему не стремясь, очень сложно. Давайте мы с вами попробуем прежде всего осознать, а где же мы можем найти-то таких людей, если мы с вами говорим, что это общность людей, потому что они обязательно будут притягиваться друг к другу, а они из толпы друг друга найдут, значит так или иначе они создадут общность и любое стихийное пространство делают люди Своими сознаниями порядка 80% этого стихийного пространства для нас с вами будет делаться именно людьми, а не природными процессами. Природные процессы они либо будут иллюстрировать, либо не иллюстрировать. Но на этом уровне, когда мы с вами говорим о стихиях, в сознании человека мы должны понимать о том, что речь идет не только о нашем сознании, но и о сознании вообще всех окружающих людей, которые как слоёный пирог будут делиться на эти самые прослоечки. Самая нижняя прослоечка это прослоечка людей с доминантной землей. Наша с вами задача будет, во-первых, понять, где мы можем их найти. В чем разница и в чем схожесть людей с с землей с огнем, с землей с водой, с землей с воздухом. Второе, это второе было. Третье, мы должны с вами будем понять, какими специфическими характеристиками обладает их сознание и, соответственно, что надо сделать, чтобы приблизиться к этим сознаниям по принципу свой. Ну и четвертый вопрос, который мы себе, естественно, будем задавать, а какие, собственно говоря, эффекты можно извлечь, погружаясь в это пространство? Это не может быть оно совершенно бесполезно. что Что-нибудь полезное, это должно быть, хоть какое-то, хоть временное, хоть вот это инъекционное включение, но хоть что-нибудь. Для того, чтобы определить, что это за люди, мы с вами должны применить тот же самый метод, который мы применяли для осознания природного. Отпечатка стихий, как мы с вами делали на базовом курсе. Если стихии отпечатались в природе в определенной форме, значит точно так же эта форма уже отпечатывается на людях через форму. Давайте посмотрим с вами на форму сочетания таких стихий, как земля огонь Самая первая форма, которую мы с вами исследуем. И через это попробуем осознать, а что это за люди такие, которые несут в себе отпечаток этой формы и где они кучкуются. И люди жкучкуются, людям свойственно кучкаваться, Люди любят находиться в одиночестве. Даже люди воздуха любят кучковаться, Что вы же говорите обо всех остальных? Люди хотят искать своих. Это нормально для человека. Как дерево растет там, где дерево, а животное живет там, где животное. Так и человек живет там, где человек. Вот три агрегатные состояния Земли разные. <свят> <да>? От количества <свят> дополнительной стихии тоже зависит состояние. Да? Соответственно, когда вы будете экспериментировать, вы вот на эти свои базовые ощущения будете ориентироваться. Помните, нам важно, очень важно, а, запоминать все, что происходит, и, соответственно, записывать. Мы вошли в определенное стихийное состояние и вдруг появились какие-то желания. Это связано? Это связано. Надо это учитывать, надо. Вы вошли в определенное стихийное состояние и вдруг рядом с вами появились какие-то люди. Это связано? Связано. Вы получили какую-то информацию. Связано? Связано. Ваше состояние, ваши желания, особенно внутренние состояния, должны быть некой точкой внимания вот этим вот наблюдателем, который не есть вы, но в то же самое время единственное, что можно сказать о себе я, этот наблюдатель в этот момент, должны все оценивать происходящее, должны оценивать все происходящее.